привет сегодня речь у нас пойдет о резине горилла достаточно спорта резина многие ее хают, многие ее хвалят но тем не менее пиндосы на ней очень любят кататься поскольку для них она считается неким эталоном гвезды по грязи для кого-то ассасинаторы для кого-то халифтеры это уже дело честно говоря каждого я лишь поделюсь своим мнением чем она мне нравится и чем она мне не нравится потому что не бывает идеальной резины поэтому погнали как вы можете заметить, у нее определенно определенная такая направленность идет и достаточно большие такие лопасти. При этом они ее не делают широкой на Outlander 1000. Они ставят ее узенькой, девятым номером, 30 Но при этом она является маломеркой и очень жесткой резиной. У нее, при том, что вот эти шашки, они наклеивающиеся. То есть они не как у хайлифтера, например, литые, они наклеивающиеся. Я был свидетелем, как у горилла отваливалась одна шашка, прям отходила. Но ну, фактически эта резина уже на выбор, потому что склеить вот так, как она должна, это уже не представляется возможным, поскольку заводские условия склеивания это совершенно иные, нечего ли потом колхозить в каких-то мерах. Далее, горилла достаточно сама по себе очень жесткая резина, она вот так вот еле проминается, вот, что в целом вызывает у многих к ней негативные отношения, поскольку все-таки она... Из-за статуса своей жесткости и при езде до, минус, о, до 10 км в час она начинает вибрацию создавать. Тем самым эта вибрация вызывает э, негативно сказывается на подвеске, что в целом очень многим не нравится. Но у нее есть другие свои преимущества. Итак, переходим дальше к следующему ее недостатку. Следующий ее недостаток это является ее вес. Она в то же время и тяжелая по сравнению, допустим, с той же самой Зилой и другими этими перезинами американского типа. Э, Но ну, она, по крайней мере, легче, чем ассасинаторы, она легче, чем хайлифтеры. Но в целом э, она имеет свойство разбортироваться. Также можно ездить на, назовем, нулевом давлении. В то же время она, как-то сказать, сказать еще по-другому... Она очень быстро стирается, если мы будем ездить по твердому поверхности. Поэтому она более предназначена для езды по нетвердым грунтам. Еще один ее недостаток, о котором хотел бы сказать, это называемое диагональ... поперечное скольжение. То есть, когда мы едем на квадроцикле поверх колеи, то есть у нас здесь, например, колея, и вот здесь колея, и мы хотим проехать поверху колеи, то, особенно если небольшой уклон, обязательно ее может стащить в эту колею. Вот, это есть ее очень такой недостаток. Поэтому при езде, при уклонах будьте очень аккуратны, поскольку она имеет такие свойства за счет того, что у нее вот такие направленные протекторы. Теперь давайте поговорим про ее плюсы. Она достаточно резинопроходимая за счет того, что у нее очень интересно направленные, сделаны протекторы, как многие мы уже знаем, на тракторах такого типа сделан. Плюс у нее очень хороший грунтозацеп, который позволяет ехать ей, цепляться за боковые грани колеи, тем самым это повышает проходимости. Ко всему прочему эта резина на удивление имеет свойство выбираться из колеи, в отличие от хайлифтера, я вот не знаю так, и я предполагаю, я не создатель, я лишь предполагаю что это связано вот именно вот с такими прорезями, которые вот они здесь есть, они помогают и выбираться из боковой колеи хайлифтера, этим не похвастаются. В целом, что еще можно сказать? В снегу себя эта резина ведет достаточно интересно. То есть, как только вы даете много газу, она уже хуже э, показывает свои результаты. Но если вы держите в определенном ритме небольшой скорости, когда одновременно вращаются все колеса, то эта резина достаточно хорошо себя ведет. В целом, очень можно видеть по следам. То есть, э, что здесь? Здесь э, ехал я с одинаковой скоростью. И видно, как остаются от нее хорошие следы, то есть они невзрыхленные. И тем самым идет хороший зацеп. В принципе, в целом это очень мне нравится. А в целом, дальше, что хочу сказать из плюсов, этой резины, В том, что она, ее жесткость очень хорошо, когда мы едем по различному срубленному лесу. Там, где лэп обычно срубленная, она не может... Э, вероятность проколоть очень низкая, потому что она очень жесткая. Это вот является одновременным минусом и плюсом, в зависимости от того, где мы будем ее использовать То есть Она вообще идеально подойдет для езды по пересеченной местной стене, по лесным тропинкам Она больше там, где грязь есть То есть это размыленная глина, торфяники Но в торфянике мы очень аккуратны, потому что она такая очень интересная резина Она ковер срывает на раз-два и прям на ней можно зарыться, будет здоров и уйти на дно Дальше из таких очень важных плюсов, это цена на вторичном рынке, потому что можно и новую гориллу найти, и бушную гориллу зайти за не очень дорогие деньги. Потому что в целом она достаточно неплохая, хорошая резина, тот же самый вибрация, которая у нее есть, это до 10 км в час. Как только мы превышаем этот красный лимит, у нас получается, что резина себя ведет достаточно уже стабильно. Вот, по проходимости она, в принципе, не уступает холифтеру, где-то его превосходит, поскольку у холифтера имеется очень диагональное такое скольжение, а и из клеить а холифтеры очень практически тяжело выбираются, я пробовал, у меня не, не получалось. Видимо, из-за того, что у холифтеров нет вот таких вот а больших, у них есть просто такие поуже ламели, но и сейчас последние холифтеры, они вообще, просто назовем, они лысые, просто лысые. Тем не менее, такой момент есть. Поэтому, в целом, это достаточно большой плюс. То есть, если хочется попробовать грязевую резину, гориллы найти на вторичке на 14 диск, вообще не вызывает проблем. Цена в среднем составляет ее от 20 там, от 15 тысяч рублей. Это в зависимости от жадности самого продавца. И, в принципе, выше. Новая резина, как правило, можно найти даже на дисках в районе 35-40 тысяч рублей на 14 дисков Поэтому, ребят, ну, пробуйте. На самом деле, про резину вообще можно много говорить. В целом, идеальных резин не существует. Это зависит от того, какие вы ставите задачи и от того как вы собираетесь эксплуатировать вашу технику. А, пробуйте разные резины, поскольку а, вы можете только самостоятельно найти резину ту, которая вам подходит идеально под ваши условия. Желаю вам удачных покатух. Берегите себя, и чтобы ваша техника не подводила и не ломала. Все, Добавлю. Подписывайтесь на мой канал. Еще буду разные рассказывать вещи интересные и свое мнение высказывать на этот счет. Кто-то может с ним не согласиться, это нормально. Всем удачи, пока!